Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, видите у меня улыбка на лице, потому что прекрасное утро, прекрасные гости, я спикер, и мы с вами начинаем бизнес-завтрак на радио Медиа Метрикс, и сегодня мы вновь говорим об инструментах повышения эффективности управления людьми, это единственное, что у нас есть для того, чтобы вырваться вперед в наше тяжелое время, в наше непростое время, и у меня сегодня великолепный спикер, гость Татьяна Тиунова, главный человек по людям, Компании Burger King. Доброе утро. Доброе утро всем. Ну ты представил, ты прям о, великолепный. Слушай, ну. да, потому что ты знаешь, вот эм, уровень интенсивности и интересности эфира говорит об уровне громкости спикеров, которые в этот момент обсуждают какую-то тему. И об их, знаешь, вот они, ну, они причем самое интересное, я иногда смотрю свои записи, вот сидят люди, да, потом наклоняются, все же, вот уже магнит. Сегодня мы говорим о вовлеченности, и я так, так понимаю, это тема любимая твоя, той, которой ты живешь. Я себя называю фанатом вовлеченности, <с причем <с это вот не, не просто для игры модная тема. Я совершенно четко, как HR, понимаю, что это бизнесовая, очень прагматичная тема. Слава Богу, мой бизнес, с кем я работаю в паре э, в компании, точно так же э, и считает, и мы, собственно, вместе к этому пришли на самом деле. и… Для нашей компании вот, повышение уровня вовлеченности людей в процессы, в инновации, в то, чтобы двигать бизнес, чтобы не топы бегали, двигали, не акционеры двигали, а двигали сами люди. Мы вот поняли, что вовлеченность ⁇ это наш ключ. Слушай, вот один да. из спикеров, который был у меня, он говорит, я вообще говорит, не верю в HR эмоций, я верю в HR цифр. Вот э, я буквально букв маленькую подводку сделаю к той теме, о которой uh -huh. мы говорим. Любые изменения, происходящие в компании, любые, вот что бы то ни uh -huh. было, там, ну не знаю, там, от, открытие в вашем случае там, нового ресторана, внедрение нового какого-то процесса или какой-то техники, да в конце концов просто план продаж, это же ты должен что-то новое внедрить. Первое, что ты э, получаешь, это некое сопротивление. И вот э, я считаю, что для того, чтобы это сопротивление обойти, управлять этим сопротивлением, это всегда есть люди, система стремится к покою, ну, всегда, uh -huh. да? И вот э, я для себя понимаю, что существует определенная модель влияния, состоящая из разных, разных инструментов. Так вот, вовлеченность, на мой взгляд, это тоже важнейший инструмент наряду с историями, наряду с материальным, наряду с личным примером, руководителя. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, как ты пришла к пониманию вовлеченности как главного? знаешь мне еще очень понравилось то, что ты мне сегодня сказала фастфуд если возьмем слово фаст это ко всему «фаст фастбизнесы и так, далее, да, и так да. далее и так далее скорость так. активность сверхдинамика это все вот про этот бизнес да? быстрое питание <laughs> быстрые люди быстрое принятие решений действительно ли вы быстрые Быстрые и, собственно говоря, ну то есть, смотрите, ты начал с того, что вот кто-то говорит, HR эмоции не верю, HR цифры. Вот мы в компании стремимся к тому, чтобы был очень правильный, гармоничный симбиоз, HR цифры, но и HR про inspiration, вдохновление, про как раз вовлечение. Но мы все... Подтверждаем цифрами. И вот ты задал вопрос по поводу того, что действительно мы быстрые, 8 лет исполнилось в январе компании, 21 января 2010 года был открыт первый ресторан в городе Москва, и 21 января 2018 года нам исполнилось ровно 8 лет, за 8 лет у нас сейчас открыто порядка 580 ресторанов, более 15 тысяч персонала уже нанято и работает, то есть вот цифры, то есть вот да, вот мы, мы быстрые, мы за 8 лет сделали то, что э, наши конкуренты делали там порядка 15-20 лет, Классно. поэтому быстро. Другого как... варианта у нас и не было. Мы... Скажи мне, пожалуйста, вот эм, твой вот… Путь в HR вот он где? Вот как, как так сложилось, что ты попала вот в, люди, mm -hmm. в людей вот и главное теперь по людям. Mm -hmm. Ты знаешь, я могу сказать, что начинала традиционно с консалтинга. В консалтинг попала тоже достаточно традиционно, потому что первое образование мое было это педагогическое. Работа с детьми, коллеги. да, три года проработала, но причем я не москвичка, я, при, я родилась, жила до 23 лет в Туле, и могу сказать, что как и там же заканчивал университет педагогический, проработала три года, но зарплата настолько была махонькая, и возможности вырасти было нереально, а энергии, драйва, Хоть идей, одобря, да. амбиции было хотя бы… Отбавляю. То есть у меня было два варианта: или продолжать. При этом э, профессия педагога была выбрана именно от того, что это была работа с людьми. То есть я понимала, начиная там со школы, что у меня сильный конек это эффективная коммуникация, я умею договариваться, что еще более интересно было, я умею доносить информацию. Чтобы люди ее приняли, поняли, и так далее. То есть я понимала, что, ну, будучи еще в Туле, у себя там, я понимала, что педагогическая деятельность было бы круто, классно, и она такая вот значимая, и профессия педагога, уважаемая. Но вот столкнулся я с такими проблемами и отсутствие денег. Я понимала, что это нереально. То есть, я закончила вуз, я работаю в школе, а я продолжаю там связываться с родителями. А какая была первая должность в Ичаре? Ты знаешь. Ну, начиналось консалтинга, начиналось рекрутинга, потом. Когда перешла в инхаус, первая моя компания была Метро Carry, и я была руководителем отдела гипермаркета, то есть я была операционной HR. hr бизнес партнер Совершенно верно, чему не совершенно рада, и я сейчас понимаю, что это очень круто начинать именно с операционного HR, когда ты не стратегия в офисе и далека от полей. Да, Сразу так получилось, что из консалтинга я попала в розничный бизнес, да, там Метро Carry – это магазин оптовой торговли, но тем не менее… Там, к сегменту ну, торговли, сути, да, да, торговля, да. торговли, и я на тот момент э, вот этого не так понимала, как сейчас понимаю сейчас э, в данный момент, что начиная с операционного чара когда ты в полях, когда ты видишь конкретных людей, видишь их проблемы, как их подобрать, как их удержать, как расстаться с теми, которые уже давно перегорели и уже вредят бизнесу. То есть вот это все операционный чар он, он не прописывает стратегию в офисе, угу. как правило, да? Он, реально людьми, он да, реализует, полях. он с людьми в полях, он собирает информацию. Что случилось там больше всего, которое что тебе помогло сейчас? Я могу сказать, что как раз слышать, видеть запросы бизнеса от прям непосредственно конечного клиента. У нас был там стор-менеджер, мы работали в паре, стор-менеджер – это директор гипермаркета, мы работали в паре. И вот я там научилась как раз слышать конечного клиента, своего внутреннего клиента, заказчика бизнеса. Почему? Потому что я не могла в гипермаркете внедрять какие-то, ой, в HR это сейчас просто модно, а вот я, наверное, сейчас самореализуюсь, вот я запущу какой-то проект. Я понимала четко, вот на тот момент в метро это очень сильно вот прослеживалось, и я надеюсь, что прослеживается до сих пор, что все HR-проекты, которые реализовывались, они были очень прагматичны направлены в помощь бизнесу. Uh -huh. И вот это я усвоила на корневом уровне, как говорится. Вот это было круто. Я очень рада, что был этот опыт. Потому что вот уйти куда-то в свои там розовые HR вещи было легко, а вот тут прям вот было конкретно приземление Буквально вопрос. Скажи, да. пожалуйста, как сейчас тебе удается слышать этих людей из… сколько у тебя сейчас… у вас там ресторанов сейчас в целом? Более 580 открыто. Вот как ты слышишь, как тебе доходят импульсы из каждого uh -huh. из этих ресторанов? Uh -huh. Ты знаешь, это самое сложное, когда ты вот как раз переходишь из операционного чара, с полевого, переходишь в стратегию. Вот это самое сложное, потому что ты в какой-то момент уже вот начинаешь настолько стратегии, ты видишь большие цифры, ты уже как-то вот в этих цифрах ты с ключевыми сотрудниками то есть это а что... обычные люди да и вот я могу сказать что первый момент то есть это периодическое отлавливание саму себя на то что слушай вот это ты стратегически продумал здесь ты проговорила здесь ты что-то там там отдала указание это сделать а нужно понимать как это там поэтому мы практикуем Внутри компании, в HR-блоке, это есть как участие компании, да, периодические вылазки в рестораны, у нас есть такие, так проект Гемба, красивым названием называется, суть его следующая, то есть руководитель офиса, любой, не только топ-менеджер, выезжает минимум раз в месяц, минимум, на общее собрание всех директоров ресторанов какой-то одной территории. Ну, вот Есть при территории там 10 ресторанов. Uh -huh. Вот там общее собрание, идет в 8 часов, там обсуждаются все операционные вопросы, вот как раз бизнесовые, да все, что связано с маркетингом, с операционной деятельностью, с закупками, и в том числе работа с людьми. Там ребята обсуждают конкретные проблемы. У кого-то проблемы с текучестью, у кого-то проблема с вовлеченностью, у кого-то проблема с обучением или, наоборот, не проблемы, а крутые кейсы, которыми они готовы делиться, потому что они говорят, у меня нет проблем с текучестью, я нет проблем с вовлеченностью, еще что-то. И вот эти вот. такие вылазки, угу. они позволяют держать… Усл это... Услышать, что да, происходит это там. только одна из методик. Да? Но там это... еще у тебя датчиков много по наставке. Есть операционный чар, как раз, который есть, полевые чар, с которыми я регулярно общаюсь, и они для меня руки, уши, глаза в хорошем смысле, то есть они всегда кричат первые о проблемах, если они есть, всегда говорят о том, что Татьяна, вот этот проект круто, что мы запустили, потому что вот люди из полей говорят, что им это пошло, зашло, потому что безусловно мы оцениваем результативность проектов еще и по цифрам, угу. да, снижается ли теку, есть индикаторы. Давай буквально матричные. тогда да. сейчас нарисуем Давай. скелет управления угу. людьми Бургеркинг из да, каких да? основных систем. Угу. Uh, смотри, ну все традиционно, любая работа uh, с людьми начинается с того, что их надо привлечь в компанию uh -huh. и подобрать. HR-бренд. Совершенно верно. Да, это uh, HR-бренд это привлечение людей uh -huh. uh, внутри компании. Да. Uh, что еще? Uh, внутри и вовне. То есть мы закрываем да, открывающий да, вакансий. Да, да. да. Более... Карьерный рост существует у вас? Uh -huh. Это наше главное конкурентное преимущество. Uh -huh. Потому что. Открывая по 100 ресторанов и более в год, мы обеспечиваем не какой-то мнимый, обещаем, а у нас реальный год, э, рост людей. Ну, Например, как, чтобы ты понимал, да, э, человек, приходящий на уровень простого линейного сотрудника, реально, совершенно за полтора-два года вырастет до директора ресторана. Для этого ты, безусловно, в первую очередь должен обладать мотивацией на этот рост. То есть ты должен вкладываться в свое развитие, компания дает все инструменты, никого не зажимают, то есть у тебя есть реальный возможность, более того, даем возможность. То есть одно дело, когда ты работаешь в компании, и компания ограничена по количеству ну, открытых руководящих позиций, а когда такое количество ресторанов открывается, парни, девчонки, welcome, только рады. Скажи, и у нас карьерный рост это, это просто момент. люди, которые приходят на part-time job, или это всегда на full-time люди приходят? Могут прийти на партайм, у нас очень много у студентов. у нас есть возможность тоже карьеры? Безусловно, дело в том, что у нас приходит, например, студент, он пришел на третьем курсе, и он работает, например, или только в летний период, или он работает каждый день, например, по 4 часа. Как правило, когда он уже подходит к, тем, вот к тому периоду обучения, когда не принципиально важно присутствовать 8 на часов на парах. Он может выйти совершенно на фулл-тайм, с ним будет, безусловно, проговариваться гибкий график, то есть, мы, если мы видим, CC что, безусловно, было. если интересный парень-девчонка, мы, безусловно, уже там смотрим. Окей, okay, супер, график. система да. подбора. Да. да. Как, что в основе, что является ключевым при подборе людей? Для нас ну, первый момент важный, то есть, если мы, мы практически не берем на административно-управленческие позиции в ресторан, да, то есть, угу. мы их стараемся вырастить. Если мы берем на линейные позиции, вот, пожалуйста, welcome, заход к нам в компанию, самое главное – это желание работать в сфере быстрого питания. Угу. Сфера сложная. Сфера тяжелая физически, потому что это восьмичасовая смена на ногах. В ресторане нет стульчиков, то есть ты не можешь как кассир присесть, например, как в супермаркете или как повар. То есть ты свою смену работаешь на ногах, есть, безусловно, внутри смены перерыва, где ребята обедают, да, отдыхают, но вот этот момент быстро, да, быстрое питание, то есть когда ты должен работать быстро, ты должен быстро схватывать, быстро учиться, быстро делать карьерный рост. Вот это желание работать в такой быстро динамичной сфере – это первое, что мы для нас там принципиально важно. Скажи мне, пожалуйста, да. ценности при собеседовании каким-то образом рекрутеры обращают на это внимание? Есть такой момент, безусловно, потому что мы у нас шесть ценностей в компании, и одна из ключевых… Можешь их назвать? Да, безусловно. Давай. Это «Гость». Это амбициозные цели. Угу. Это работа в команде. Это признание лучших. Не всех, а только лучших. Это позитивный настрой роман. Ибо все вышестоящее, исключая амбициозные цели, без позитивного настроения. И финальное. Это наша такая изюминка. И социальная ответственность. Ух ты социальная ответственность. Если мы что-то для себя делаем, у нас получается и все хорошо, надо помочь тем, у кого разные ситуации в жизни и им не так хорошо, Слушай, да? Слушай, ну вот эти классические западные фишки, что Google читает резюме с конца, что они, им интересно, что за человек, а не то, что uh -huh. какой у него был опыт. South Airline, Airlines, они говорят, слушайте, но если у человека нет чувства юмора, научить мы ему никак uh -huh. не сможем. То есть у вас все таки получается позитив амбициозность. Еще очень важно, да, вот первое мы смотрим, насколько человек готов работать в сфере, а вот дальше как раз по ценностям. Безусловно, мы на уровне члена бригады, вот линейного сотрудника мы не проверяем все шесть ценностей. Для нас что принципиально важно? Вот обрати внимание на гость, Только потому бы, да. что вот это вот… Склонность к сервису, то есть, когда ты улыбаешься искренне от того, что ты вот рад этого человека видеть. да, улыбки и сервису невозможно вот, ну как, научить. Научить можно, если там человек, например… Но ну это должно где-то быть внутри с точки зрения, что человек готов позитивно, доброжелательно и уважительно общаться с гостем. Супер. А дальше научим всем правильным фразам. Это и да, так далее. Да. Верно. Гостеприимство. Обязательно, угу. насколько человек готов вот быть вот таким моментом. Да. Это, безусловно, мы смотрим с точки зрения команды. Угу. Да, важно именно член бригады, насколько человек сможет сработаться. Потому что только командная работа ресторан устроен так какими-то этими фишками там Белбин Хей hey, там я смотри не знаю, все, что у нас угодно, в этом году будет интересный проект мы немножечко подсмотрели эту практику в американском Бургер Кинге они запустили два года назад проект по входному тестированию всех сотрудников, всех людей, которые заходят в компанию, uh -huh. ну безусловно большая часть это ресторанных сотрудников, и как раз там э, используется тест, он разработан, он в электронном виде он доступен на любом гаджете, э, но он как раз учитывает вот ключевые вещи по ценностям, которые должны uh -huh. прощупать и так далее. У нас Ведь пока команда по большому счету там да. в принципе можно да. достаточно да. быстро понять, какого типа люди должны да. быть, да. как да. они должны друг другу, уровень конфликтности и все да. остальное, да. то есть это все теперь да. на у нас мире. пока такого теста нет, то есть мы не на уровне членов бригады, потому что огромный поток всасывается с внешнего рынка, то uh -huh. есть э, при условии, что у нас работают студенты, это текучесть, то есть текучесть в ресторанах быстрого питания самая высокая среди розницы. И 100% это норма, то есть это, это дай бог, чтобы 100% uh -huh. у тебя утекло, то есть это очень хорошо, потому что студенты, более того, рестораны быстрого питания воспринимаются как раз молодежью как немножечко первое место стартовое, uh -huh. а потом я уже пойду куда-то, да, поэтому там целый еще задачи, чтобы остались и рассматривали нас как долгосрочное партнерство. Ты уже сказала, да. что есть следующий эм, такой основа скелета – это обучение. Это 100%. онлайн обучение, офлайн обучение. Как смотреть? Это и офлайн, и онлайн. Более того, у нас обучение идет с двух сторон. Мы так в кольцо уберем. Это обязательно так называемое хардовое производственное обучение стандартом, Что человек угу. должен знать в ресторане с точки зрения приготовления блюд, с точки зрения продаж Слишком и так времени нужно, так далее. чтобы выучить стандарты? А, смотри, если это линейный персонал, это месяц. Угу. Если... Он не работает или прям на производстве? А, это а, комплексная система, при которой он работает под кураторством наставника, какую-то часть порядка двух недель он только смотрит, учится, учится смотрит. там и так далее, но при этом без практики научиться нереально. – Они кушают то, что они готовят? – Конечно, у нас, более того, компания оплачивает полностью питание людей в ресторанах, и у нас и линейный персонал, и административно-управленческий, они кушают то, что они готовят. – То есть, кушают то, что без ограничений или, сколько... или, а, или с ограничениями? – Ну, безусловно, есть ограничения, чтобы не вылететь вообще за бюджет с точки зрения там э, костов но я э, могу сказать что что мы сейчас вот например хотим сделать у нас сейчас есть определенное меню которое мы ребятам утвердили которое они могут выбрать но вот по инициативе генерального директора мы будем делать историю когда сотрудники смогут из меню э, раз в месяц выбирать все Любое. что они хотят то есть, да. чтобы попробовать по конечно более, да. конечно то есть они должны знать совершенно то что они готовят и это круто супер дальше оценка да Оценка, а, то есть подожди, мы по обучению а. с тобой не сказали, как кольцо берем да, То есть есть мной, хардовая, хард, производственная, хард. хард. И от месяца до трех месяцев для ОПА. И, и для административно-управленческого состава обязательно прокачиваем софтовые компетенции корпоративные, которые у нас сделаны на основе ценностей. И это, конечно, у нас формат и офлайн, и онлайн. То есть uh -huh. у нас есть дистанционное обучение. Более того, у нас сейчас да, хардовое обучение. Мы с 1 апреля полностью переводим на дистанционный формат. У нас общекорпоративная большая глобальная программа по всему миру. Называется BK Link. Вот мы идем digital шаг. К, к автоматизации всех этих вещей. Вот. Так, это вот обучение. Оценка. Да. Оценка существует, присутствует. Причем она э, идет следующим образом: то есть на уровне э, директоров ресторанов это раз в полгода. Performance appraisл называется у нас он горизонт. И... Э, э, это оценка, безусловно, руководителя, то есть руководитель дает обратную связь по итогам отработанного периода. Есть использование традиционных ассесмент центров когда мы хотим выбрать среди директоров тех потенциальных людей, которые мы хотим развивать на территориальных управляющих, мы используем ассесмент центры Есть... Оценочные тесты, да, вот как, как раз ты, которую говорил, да, о том, что перечитал их много на рынке. То есть мы стараемся симбиоз этого использовать, и вот с точки зрения директоров ресторанов. Конечно, если мы спускаемся, например, ниже членов бригады, там делать автоматизированный перформанс-апрезл как по директорам, ну, это, нет, очень, это очень дорого. Это, это, да, и очень дорого, и это очень долго и массированно получится. И оценка э, людей линейного уровня оно происходит, конечно, руководителем ресторана, в работе, э, по его уровню там кассир, пожалуйста, всегда можно увидеть, так настроена касса, сколько конкретный кассир продал на своей кассе, сколько конкретный повар в минуту сделал. Вот как раз про конкретику далее. я да, хотел вы... сказать, что так как вы компания, которая ориентируется на рентабельности, все смотрите с точки зрения бизнеса, прибыльности, конечно. Да, а вот система мотивации, она насколько прозрачна, насколько люди знают, сколько они заработали в течение вот там сегодняшнюю смену, например. Смотри, у нас система мотивации есть отдельно для линейного персонала и для административно-управленческого. Угу. Про линейный, да, потому про линейный про, конечно, про конечно, потому что это самая огромная часть компании. Да. Да мотивация единая по всей России, то есть мы в свое время практиковали региональные компоненты, там да, что, допустим, например, вот на Урале что-то свое, там в Питере, мы ушли от этого, мы поняли, что это машина зарплата одинаковая а, нет, безусловно окладная часть постоянная, которая прописана в трудовом договоре, которую мы обязаны угу. выплачивать, она С есть регион, безусловно, угу. а если мы говорим вот материальная мотивация в виде премии, да, вот уже вот как раз когда мы амбициозность нашу подогреваем наших ребят и говорим, что сколько ты вложился, пожалуйста, да, тебе мы выплатим тебе премию. Вот эта мотивация, она единая на всю страну, для прекрасно. каждого, там, член бригады может перевестись из Москвы в Питер, и он будет видеть одну и ту же мотивацию. Мотивация выплачивается, у них она ежемесячная, то есть она выплачивается раз в месяц. И вот, отвечая на твой вопрос, насколько она прозрачная, насколько они видят, как они отработали каждый день. Смотри, мы сейчас идем к тому, чтобы у нас был такой онлайн, отчет, когда человек видел вплоть до денежек. То есть, вот я отработал сутки, и у меня за Там сутки 420, 20, да, например, рубли, рублей. Сейчас именно денежки он не видит, но что он видит? У нас есть настроенный онлайн-отчет у административно управленческого состава, который видит отработку, как отработал кассир, повар, и по этой отработке уже видно, как человек идет. То есть, грамотный директор, он всегда сможет... Замотивировать себя конечно, да. Получается, что так как у, сами, у большинства сотрудников ага. ресторана компьютеров нет, но надо до них достучаться. Вы как заходите? Через мобильное приложение, через. Вот как вы доходите до каждого конкретного сотрудника? Слушай, вот это был действительно кейс для нас сложный два года назад. Думали, переживали, потому что ты совершенно прям вот бьешь в самое, что. Сидела здесь у меня Вика Лобанова, HR-директор Дикси, Они говорят. Мы взяли, и купили самый дешевый смартфон и всем раздали. И всем раздали. И всем поставили электронную почту. Как вот, вы решили? Смотри, мы ушли от момента электронной почты, потому что мы с игреками работаем. Там у них мессенджеры. А, вот, а, смотри, мы а, через что пошли? У нас есть, а, а, во-первых, внутренняя социальная сеть, которую мы сделали. Есть портал. Как они могут Это умерзойти? даже не портал, это социальная сеть. Выглядит визуально как ВКонтакте. Через это... мобилку заходишь? А, да, через мобильный телефон ты заходишь. Более того, вот. Роман, немножечко розничный бизнес именно супермаркеты и рестораны по персоналу разные категории. Когда работала в компании X5 Retail Group, то для нас самый важный вот прям целевая аудитория кассира, это была женщина старше 35 лет у которой дети, вот она в супермаркете, вот который рядом в ее районе находится, она приходит работать. Да. Да. У нас же Y совершенно аудитория молодежная. И мы что поняли, у них у всех практически 85 смартфоны. Угу. Самый сейчас дешевый смартфон можно купить там за 3000 рублей, да, да. где-то уже там и за 2000 тысячи. И мы, мы тоже думали, что надо что-то закупать, дарить. Но в какой-то момент у мы них увидели, что есть. у этот настолько вот прогрессивное, они себя не видят вне соцсетей. И вот самый повар, который может быть зарабатывает прям самую, вот сам, самую маленькую денежку в компании, он купит себе этот смартфон. И, и вы создали внутренний да, портал. И мы нет, не портал, а социальная сеть. Живет она? Она живет, она запущена, ей уже полтора года. Мы сталкиваемся сейчас с типичными вопросами, которые сталкиваются владельцы Фейсбука, ВКонтакте и так далее. Какие? Ее надо постоянно прокачивать, mm -hmm. надо придумывать Алгорит. заманилочки, надо придумывать какие-то активности, чтобы народ... Погрузился в социальную сеть, увидел, его там надо быстро захватить, чтобы они остались. Нам потому что, смотри, важно, чтобы не просто человек зафиксировался в социальной, то есть, за, как она зарегистрировался. И регистрироваться может любой повар, кассир, вообще совершенно открыто. А, а важно, чтобы он еще читал то, что мы публикуем. И комментировал. Комментировал. Лайк, начни репостил. с лайка, говорим. Да, репостил, совершенно верно. И я могу сказать, что вот это ну, сложная история, потому что мы вначале немножко к ней отнеслись более легко. Нам казалось, ну как же, для молодежи мы даем внутрь, мы ее назвали kingdom. Да, у нас прекрасный кингдом! Заходи туда, все, все супер! А потом мы поняли, что не просто сам факт создания соцсети. Там постоянно нужно этим заниматься, ее прокачкой. Увлечать, конечно. Меня. Там амбассадоры бренда должны, как сейчас хорошее очень принятое слово, и мы с тобой сказали, кто-то называет хайпо. То есть люди, которым верят, за которыми идут, у которых не по должности они лидеры, а, да, такие вот негласные люди, там, которым верят, это все очень достаточно сложная работа, но она есть. И наша Супер. задача туда как раз ребят полностью затянуть, чтобы они видели там все что есть в компании, все новости и так далее. Там, будем создавать Скоро личный кабинет для каждого сотрудника онлайн, где он может заходить, видеть и всю. там же копеечки свои может видеть. Да. Итак, ты думаешь, я просто так тебя спрашиваю об А всем вот этом? чувствую, что ведёшь, а, веду. веду я тебя к одному, что все это и является бусинами в таких, как бы я сказал, бусах под названием вовлеченности. Ведь мы сейчас с тобой 100%. проговорили по большому счету элементы эти. Конечно. Я бы еще один хотел спросить элемент, который да. для меня важен, а потом ты уже прям конкретику прям задашь роль первого лица. Это ключевую вовлеченность, я тебе могу сказать. Просто ключевой. Причем я сказала бы так: роль первого лица важна и его команда. Линейки, да? Первый. Минус Конечно, один. Конечно, минус один. Это обязательно. Потому что вот наш опыт показал: первое, кто принял, поверил и стал двигать лично тему вовлеченности это был генеральный директор Дмитрий Медов. Как ты доказала, что это работает? А, смотри, здесь. Помог, помогли безусловно Аун Хьюит, потому что мы через аксесс менеджмент работаем, то есть Аун Хьюит это как подрядчик, который один из мировых лидеров по поводу именно предоставление опросника по вовлеченности, но в России предоставляет аксесс-менеджмент. И вот мы с аксесс Management э, проговорили, нам они дали все выкладки с точки зрения, у них огромное количество аналитик, как вовлеченность влияет на рост инноваций в бизнесе, на рост, на рост прибыльности. Очень интересные и, ребята, очень, Там прям, Милана да, у да. них есть э, реальные, конкретные, просчитанные кейсы, и, конечно, я им сказала, что, ребят, вот есть такая гипотеза, что вовлеченность, повышение вовлеченности в компании Burger King позволит нам добиваться тех амбициозных целей, которые нам, мы ставим сами себе, ставят нам акционеры. На секунду, вот да, на паузу. Да. Помнишь, мы с тобой в начале программы mm -hmm. сказали, что мне бы очень хотелось, чтобы ты дала какие-то практические советы, потому что нас смотрят по всей стране, и люди, которые живут в простых, обычных, не московских мегаполисах, mm -hmm. могли бы что-то сделать для себя. С чего начать измерение вовлеченности? Есть же, может, какие-то простые способы этого сделать? Ты знаешь, безусловно, то есть, если нет возможности привлечь подрядчика с, м, вот, с методикой… Собственник сидел и решил, конечно, так, а ну-ка я хочу посмотреть, э, что да, у меня с вовлеченностью происходит. Да, я бы даже более сказала, что если собственник именно в глубинке, и его надо подвести именно к вовлеченности, к серьезной, то надо, конечно, не через большого подрядчика заходить, потому что у нас уже все-таки Вот сам, марш... большинство собственников да, в, в, в России конечно, являются генеральными да, директорами. И, и, и, скорее всего, они не и их считают нет, вовлеченность… И вы но вот он вдруг э, услышал да, нашу программы и понял, что еще одним элементом повышения эффективности его Может бизнеса, быть, Как ты начал? Чего, померить, начать? Да, с чего да. начать? Смотри, э, я просто буду... ты можешь рассказывать про то, как вы начали, да? говорить о том, какие можно использовать а методы. Э, вот, например, компания Burger King начинала меня еще на тот момент в компании не было как директора по людям, но измерение вовлеченности уже вот компания открыта была в 2010-м, а в 2011-м провели совершенно через Excel простой опрос удовлетворенности, то есть там были совершенно простые, по-моему, 15-20 вопросов, и вот с этого началось, то есть это можно делать в Excel, более того, я недавно буквально вот на Facebook видела переписку, где HR клич дал в сообщество о том, что, ребят, а есть кроме Excel какие-то уже автоматизированные, бесплатные, и скидывают коллеги, уже это есть, это можно погуглить, это можно в HR-сообществах совершенно четко там запросить, и уже есть более, мину Excel, более автоматизированные, бесплатная там система и надо начинать мерить единственное что нужно понимать какие вопросы вы задаете что вам хочется понять вообще Должен собственник, если он делает это сам без HR, если HR есть у собственника, понять, что через вовлеченность он хочет померить. Потому что у вовлеченности есть конкретные. Померить, когда ты говорила оциональность, вот с с директор, да. Угу. Что... Смотри, для нас было принципиально важно, что вот померить вовлеченность и факторы, которые на нее влияют. Вот ты бусинки все нарисовал, вот именно эти бусинки. Нам было важно, насколько человек удовлетворен уровнем мотивации материальной, угу. нематериальной. Мотивация. Нам совершенно верно. Нам важно было, насколько человек удовлетворен привлекательностью бренда, которым он работает. Угу. Это страшная вещь, когда человек работает, ему нравится зарплата, ему нравится. Всё, нравится сам бренд. А ужасно. Да, это, это вот это вот это такая очень история по прокачке внутреннего бренда компании. Что нам еще было это важно? Позиционирование вовнутрь. Обязательно. Угу. Причем, вот э, наши исследования показывают, что привлекательность бренда влияние на вовлеченность номер один. Ты можешь получать зарплату чуть ниже рынка, но ты так счастлив от, этой компании. от того, что ты, ты горд, ты утром просыпаешься, ты плечи расправляешь, вот, вот она расправленные плечи, взгляд, и ты уже идешь на работу вовлечен. Что было еще принципиально важно? Посмотреть, как люди оценивают удовлетворенность содержанием работы. Угу. Вот те задачи, проекты, которые они каждый день решают, как, как они это оценивают. Нам было важно оценить непосредственных руководителей, у нас прям была специальная uh -huh. серия вопросов, как работают с вами руководители, дорогие люди, да насколько они для вас коучи, наставники, насколько формируют как раз вот этот уровень ценностей, привлекательности бренда и так далее. Что еще было принципиально важно? Карьерные возможности. О, нам нужно mm -hmm. было оценить, люди довольны или Верят нам… Верят ли они вообще Конечно, или только там топ-команда, mm -hmm. департамент людей считает, что Ой, у нас такая крутая, мы, мы так хорошо такие вакансии даем. Нам было важно понять, а они-то что говорят там про это, да? Нам было важно, как они оценят обучение. Потому что, безусловно, когда ты создаешь какой-то тренинговый курс, систему обучения вообще в компании, приглашаешь консалтеров, когда это твоё твое детище, ты так тебе кажется, так все круто, уже все продумал. И вот, возвращаясь, надо же в полях там спросить. У нас то, что опрос вовлеченности, нам было так важно услышать, что они говорят. Вот именно про те проекты, которые мы считаем там крутыми там, в обучении. Что было еще важно? Нам было важно оценить, как они условия труда, угу. условия труда. Вот это тоже такой момент, который был важен. И еще очень важный момент, который мы для себя определили при исследовании вовлеченности. Компания. Них? Да. Так называемые взаимоотношения внутри подразделений. А, еще очень важно, кроме взаимоотношений внутри подразделений, это работа с результативностью и с эффективностью. Uh -huh. да? Вот э, прям. Это важно. И последний момент, то, что для нас было вот, важно в, именно в сфере нашего очень быстрого такой отрасли э, динамичной, это уровень стресса, ага. да, насколько люди вот э, уровень стресса, баланс личной жизни э, и работы, да, насколько это для них вот, экологично, то есть та работа, которую они выполняют, да. Я как точно для личности, нарисовал количество бусин. Прям да, ну слушай, у нас прям такая прям эмпатия, мы чувствуем. Скажи мне, пожалуйста, зачастую мы спросим что-то, увидим что-то, да. узнаем что-то да ладно, пусть так и будет. Ведь это, это же колоссальный челлендж и вызов своему генеральному директору, когда Супер. он узнал об этом. Супер. Ведь это надо менять. Слушай, это, надо это не просто. Ведь Конечно. вовлеченность это не просто показал, Конечно. а дальше Конечно. надо И вот. это труд. Это необыкновенный труд. Причем собственники, как ты говоришь, что надо начать? Ему в первую очередь надо понять, что ты ее померил, но это только самый первый шажок начала пути. Дальше тебе лучше отказаться от идеи вообще вовлеченности, если, если ты, ты не готов ты не, меняться. не готов ничего менять сам меняться сам, менять компанию, менять свои решения, потому что это исследование, это только первый шажок. Мы пошли следующим путем, то есть мы поняли, что в каждом из этих факторов, которые мы мерили, где-то было свое проседание. Угу. И мы в какой-то момент сами честно себе дали ответ, что браться загуш, тянуть верю, его, и и да, и потом сказать, вы знаете, но ну что-то вот мы не дюжи, потому что мы взяли много обязательств. Мы здесь себя честно сказали, ребят, все потянуть не сможем. Давайте каждый год менять две-три вещи, две-три вещи, две-три вещи. И э, вот после исследования вовлеченности мы знаем о многих вещах, которые, например, э, мы увидели. Но мы честно и мы персоналу говорим честно, возможно от нас как от руководства компании ждут наоборот вот мы сейчас я прошел исследование и пусть вот все моменты которые… Гарри Поттер взмахнет волшебной да, палочкой да но мы понимаем о том что это будет некая имитация бурной деятельности конечно можно там и так далее но более честно взять два-три фактора но ну, их отработать угу. и самое главное эту идею поддержал стопроцентный генеральный директор и там и эту историю он следует вот надо сказать о том что в, в вот ты там нарисовал во главе всего этой истории Первое лицо. В ригарде, да. Конечно, первое лицо, совершенно. Потому что, вот если он верит в эту тему, а он человек у нас сугубо бизнесовый, и я тебе вот до эфира говорила: да, что мы не просто меряем вовлеченность, а дальше мы берем все рестораны, которые получили самые высокие оценки по вовлеченности, и смотрим. А это как-то коррелируется с их снижением текучести, с ростом лайк фо лайка с ростом выручки, с прибыльностью этих ресторанов. Вообще, что-то вообще происходит с ними. Вот для нас принципиально еще и эта история, чтобы uh -huh, о самим да. себе ответить. Это не сказочка ли там, собственно, сами себе придумали. У нас. Итак, вовлеченность совершенно... в первую очередь да. это корреляция с бизнес-показателями. Это вообще бизнесовый показатель. Он в Слушай, у него такой очень просто сладкое розовое чар название вовлеченность, вовлеченность, вовлеченность. Это настолько бизнесовый показатели Это вот вообще, то есть мы, вот, мы, кстати, так философию вовлеченности несем и в поля, потому что директору ресторана, парню или девчонке, средний возраст 24 года, директор ресторана, продать тему вовлеченности, который тоже вот так… Ну Но вот что вы им говорите? Смотри, мы приводим элементарно вот эти корреляции. Мы показываем ресторан, называем его название этого ресторана, то есть мы его не скрываем и говорим, вот такой-то ресторан, такой-то уровень вовлеченности. Посмотри, у него вот так-то выросла выручка, таким-то образом ебеда, снизилась текучесть. То есть мы показываем на конкретных примерах. Просто, а что мне надо для этого сделать? Что для этого сделать? Вот для этого, что, что интересно: вот когда вовлеченность проходит, вот такой фокус на несколько проблемных зон берет не только в целом руководство компании топ-менеджеров, но у нас такие сессии, такие как итоговые сессии по вовлеченности проходят внутри каждого блока. У нас есть такая называемая территория, где 10 ресторанов. Его возглавляет территориальный управляющий кустовой менеджер. Слушай, это да? очень интересно. И, и, и вот там, послушать. да, и вот там вот этот кустовой менеджер, территориальный управляющий, который возглавляет 10 ресторанов, его задача по своему, а у нас отчет формируется по каждому ресторану, по каждому кусту. То, то есть не просто они видят общую цифру по компании это ни о чем не говорит сидит ресторан варшава и говорит вот общая цифра по вовлеченности всей компании ему важно же а я-то как ресторан варшава где у нас вот у нас детализация отчетов до ресторана и вот например территориальный управляющий уже вместе с этими ресторанами смотрит что проседает мы обучили наших руководителей Именно конкретным каким-то вещам, подсказкам: а что можно сделать, если, допустим, у тебя просел фактор карьерное ожидание? Слушай, а дай-ка да. мне, пожалуйста, свое определение вовлеченности? Для меня вовлеченность это особое состояние, эмоциональное и интеллектуальное сотрудника, которое позволяет выполнять работу лучше качественнее, эффективнее и так далее. То есть это состояние. И смотри, внимание эмоциональное плюс интеллектуальное. Угу. То есть это не просто эмоция. Вот вау, вау, сам не понимаю от чего, да? Почему? Роман нам показывает важ... да. какой-то знак. Ага, почему мне было очень важно, да? да мы, мы готовы даже еще и больше на 2 минуты у тебя забрать, Миша. Поэтому состояние. То есть получается не только ты должна передать технологию введение сотрудников в это состояние. состояние. Как, скажи. Слушай, э -э ну… Одевать бусы? Слушай, и это вот, смотри, это вот самая пошла сложная часть Барлизонского балета… Кстати, Людовик 14 написал. Да. Я первый раз об этом узнал, что это его, что, что это его балет. да. дочке книжку про балет. Да. Итак, И вот это самое сложное. Как история, одеть бусы? Конечно, как одеть бусы, как сделать человека вовлеченным. Я тебе могу сказать, что вот с одной стороны очень сложно, а с другой стороны очень просто. Если ты понимаешь, тебе самое главное нельзя двигаться вслепую. Почему мы Заказываем исследования, работаем с профессиональными исследованиями. Раньше мы тоже думали, что мы работаем со влюбленностью до момента, пока начали исследовать. Но двигаться вслепую – слепую, это означает давать человеку то, что на самом деле, в принципе, его не повышает его влюбленность. Первый шаг ⁇ это самый практичный совет. Ребят, любыми инструментами, Excel или какими-то бесплатными, или... А он HUI дает исследование, Gelob делает, да, тоже большая крупная исследовательская компания. Пожалуйста, померите у людей, спросите, что не хватает, что не так. Если нет ни на что денег и XL нет в компании. А это значит у тебя, скорее всего, компания с чек 100 Это так <laughs> Собери есть. Собери их и поговори. И поговори. Ты HR, ты можешь разговаривать, или ты можешь HR задать. директор, да. Да, или. ты можешь задать правильные вопросы. Нет, у тебя нет времени анализировать какие-то сводки, сводные делать. Поговори. То есть самое страшное вовлеченность – это двигаться в слепую. То есть давать то, что мне, как, например, директору по людям с моим уровнем там образования, опыта, что то кажется верным. Вот это самая большая ошибка. Как только ты понял, в каком направлении двигаться, как вовлечь людей, начать э, решать те вопросы, которые они в. Которые болят у них. Болят. Конечно, боли, да? конечно. Как... Человек начинает быть тебе благодарным в какой-то момент, потому что он видит, что его слышат, его интересы учитывают, э, с ним ведут диалог. Вот что принципиально еще история важна, если мы говорим про линейный персонал, не использовать меня просто вот я как стою там, как робот, что-то делаю, со мной ведут По диалог. По большому счете, отношения в компании – это копия межличностных отношений. Сто То есть тебя хотят, ты хочешь, чтобы тебя услышали, ты хочешь, чтобы о тебе позаботились, ты хочешь, чтобы тебя любили, уважали, все остальное. То есть нам делай то же самое, и тогда получи все тот же самый результат. Угу. Миссия нашей компании – быть любимой сетью ресторанов в России. И э, вот э, ты, ты сказал про то, что, как взаимоотношения с семьей, чтобы нас любили, там, э, чтобы э, хотели помочь и так далее. Вот у нас это в том числе одна из э, таких внутренних моментов компании, вот есть ценности шесть, они поддерживают миссию. Миссия как раз быть любимой, сеть там, потому что если тебя любят, к тебе придут. А любимой сетью невозможно стать, если сотрудники или а любят. Люди любимые. тебе прощают. Конечно. Если конечно, тебя любят, там, конечно. Да, Но любовь тебе надо. Любовь надо поддерживать. Любовь то есть ты должен так с гостем выстроить систему взаимоотношений, что ну, это невозможно просто нахамить, отдать холодную еду, а все равно продолжают любить. То есть это тоже очень большая работа, но при этом не только с гостями, но и внутри с сотрудниками, потому что для нас принципиальная история, у нас мы всегда говорим, формула нашей миссии, когда ее можно выполнить, если будут вовлеченные довольные сотрудники и довольные гости. Собственно, тогда это будет там взаимный симбиоз и любовь. В принципе, после этой твоей замечательной фразы может стать жирную точка нашего телек. Но у нас еще есть время. Две минуты, как Я хотела немного поговорить про тебя. Скажи мне, пожалуйста, вот откуда в тебе такая любовь к жизни? Любовь к жизни. Слушай, ну это это правда про меня. Мне кажется, от моих родителей. У меня совершенно простая семья, совершенно. Но вот мама 30 лет проработала на одном предприятии, и я видела, вот каждый день я видела, как она работает внутри. У была руководящая позиция, небольшая она руководящая. Я видела, как каждый день она работает с людьми, как она к ним относится. Не знаю, у меня прям ролевая была модель, ну вот в частности мама. да. Потом, наверное, какой-то вот… Нет, тут Господь Бог дал позитив, просто неубиваемый в любой ситуации. Я вижу хорошее. Поэтому вот эта жажда жизни, когда ты… Знаешь, когда хочется жить… Когда ты видишь хорошее, то есть, когда ты видишь: вот ты видишь плохое, ты его оцениваешь, ты понимаешь, но ты все равно понимаешь, что из этой ситуации можно выйти вот так: вот здесь можно помочь, вот здесь тебе кто-то помог. И когда ты видишь хорошее, хочется жить. Это и есть жажда жизни. Вот на этой замечательной ноте Уже мы подходим. с тобой прям за 3 секунды оставляем огромное тебе спасибо. Невероятно интересно, позитивно и энергично, да. И уважаемый руководитель, уважаемый генеральный директор, собственники, HR-директора, Говорите с вашими людьми, транслируйте теорию отношений между людьми на теорию отношений внутри компании и с вашими клиентами. Браво. Спасибо, Роман. Спасибо. С вами был бизнес-завтрак и Роман Дусенко. До следующей встречи. Будет что-то интересное.